Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкчеллен, мы продолжаем проходить игру под названием Five Nights at Freddy's Security Breach. В прошлой серии мы начали ее проходить и закончили на том, что мы пришли в детский развлекательный комплекс. Потом солнце нас атаковало, короче, прыгнуло на нас. Мы еле отбились от него, потом пришла ночь, но ну это типа противоположность Солнца, Луна. И короче там кошмар полный начался, вот самое страшное, наверное, вот это в прошлой серии то, что было. Возможно, даже и за всю игру, но это не точно, потому что я еще не знаю, что будет в следующих сериях. А в этой серии нам надо будет встретить Фредди у детсада. Не знаю, что он там забыл, но в принципе встретим без проблем. Я всем желаю приятного просмотра. Садитесь поудобнее. И мы погнали. О, офицер Фредди, смотри. Все, я тебя осыплю сейчас. Все, он теперь слепой. Слепой офицер. Ладно. Хватит баловаться. О, солнце! В смысле, вернулось? Нарушитель, нарушитель, тебе запрещено появляться здесь. Угроза безопасности, угроза безопасности. Ты чё орешь, придурок? Сейчас сбегутся все. Ну так. Мне жопа. Какой убираться отсюда? Not... Чика, с тобой все нормально? Ты забагалась немножко, together. да? Yeah. Yeah. <laughs> Офигела от того, что я исчез. Yeah. Незапно. Низ не, ну я хотя бы за вс... теперь со всеми играю нормально. Меня никто не трогает. Даже этот крокодил-наркоман вроде ходит. Меня не трогает. Хотя я его что-то не доверял никогда еще. Так. Наше время почти стекло, нам нужно скорее добраться куда-то. Ты уже должен спать. Подожди, а я тут при чем? Я же Ф Фредди. Какой спокойной ночи? Иди в жопу, я Фредди. А что ты, а ты мне сделаешь? Я не понимаю, куда мне идти вообще. Я отсюда пришел и не могу идти. Иди в жопу! А почему он меня поймал? Так, сваливаем. Да я знаю. Чего он поймал меня? Какого фига? Он не имеет права ловить меня. Луна, иди в жопу. Я сваливаю. Я ну, в смысле, шел вообще-то домой на зарядку, бляха. Он взял он меня ловил. А чё, он сам побежал? Окей, бежит сам, я не буду. Все, на зарядке. Я на зарядке сижу, себе мне хорошо. Хотя он так заряженный, зачем ему эта зарядка? Кролик побежал. Это что, галлюцинации что ли? Тут же никого никаких кроликов не было вроде. Вообще никого нет, в смысле? Чё за кролики? А вода, ну так а при чём тут кролики-то? Ну, это, по-моему, робот был. В смысле? Ну, нет, а кто это? Это просто гость какой-то, или что? Это, короче, какая-то подстава была. А может быть, это хитрый план был, чтобы пройти сюда. Типа, превратиться в кролика. Как вариант, кстати, может быть. Ну, хотя вряд ли, да. Может и вряд ли скорее галлюцинация, чем топа я это хорошая новое сделано она... через 5 часов, 5 часов? Да я тоже не притяну тут страшно вообще так ладно одеться хранелка. тут же была она вроде может быть мне без Фредди придется идти скорее всего да а позвонить только на помощь типа все он мне бросит снова да, у меня, скорее всего, бросят, потому что мне без него придется идти. Жаль, конечно, но что сделаешь. У меня вариантов-то нету особо. Самому, так самому. Самостоятельно уже. Да, сохраняй. Блин, ну Фредди тоже страшный, конечно. Ещ следит так Блин, если бы я его ночью там увидел бы, то я обосрался бы, серьезно. Вот шел бы тупо в туалет и увидел вот этого вот Фредди, блин. Охренел бы. Вы что смотрите на меня? А что тут вообще -то место, блин? А, это туалет. Да, ну нахрен, я, по... я пошел. Мне нужно идти дальше. А, да? Теперь ты только мой пройти в антриум благодаря С своим способностям, я так понял. Типа, мне надо обратно вернуться, что ли? А смысл? Подожди, что? Я не понял задание точное. Да... да, я все сделал. Скатиться, скатился уже некуда Ниже некуда, блин Ниже плинтуса Сбежать из-за сада Ну я сбежал, в смысле А мне ватриум надо какой-то Можно мне на лифте съехать? Неудачно Мне удалось найти двери Под этаж 01 Ага Фаскарта Давай отмечай Хотя какая-то подсказочка будет кто я? Просто хожу, порожу, бездумно. Да давай отвечай уже. В смысле найти? Я нашел и поехали. Все, погнали. В смысле забрать карты? А где она? В смысле? В каком третьем этаже? Куда я еду вообще? Я не понимаю, куда я еду. Какую-то карту мне надо найти и забрать. А где она, я хрен его знает? Блин, едем Непонятно тоже куда Пускай едем, так едем, все, погнали Какие-то рисунки тут Фазер Бласт Мазер Мазераси Чика Деликопиус Патч то фитнес Что-то фитнес-зал будет, или что Или мы пиццу будем готовить потом Фиг знает так чё, мы приехали? А чем прикол? Мы, по-моему, никуда не ехали. В смысле? А чё за хрень? Ну, по-моему, просто на месте стояли. Никуда не двигались. Камер нету. Вообще нету камер. Просто, абсолютно. Круто. Только мне надо какую-то комнату найти. И карту. Найти погруженную площадку под кафе. Но я, на... я не нашел ее, что ли? Найти комнату охраны в призовом уголке Подожди Я думал меня сейчас убьет Спасибо Я лучше уеду <laughs> Иди в жопу чувак mm -hmm. В смысле? Так я забрал карту Блях ты меня реально напугал Я думаю, все кранты так, найти ну, погружение. Ну я нашел, я на ней сижу. В смысле? Или это не она? Охраны призовом уголке. Я пойду, чувак. Я пошел. Так, а ты за мной не беги, пожалуйста. Иди, стой раздавай билетики. Так, какая... Куда я иду вообще? Ладно, я не знаю, куда идти. Серьезно, они же не написали. Хорошие новости. А что на английском уже? Что, сбой произошел у тебя или чё Фредди? что творится -то с тобой? Ты точно на какую зарядку сел? На английскую, что ли? Американскую, бляха. ну теперь на английском шпарит. Шпарахает, блин. Я его уже что-то перестаю понимать иногда. Да, хорошие новости. А что хорошего-то? То Потому что я, я, я, я, я сейчас умру или что? Я же на пульте управления. Это.. Это что-то вообще не работает. Что происходит? Что так залагало у меня жестко? Это из-за камеры что ли? Камера ловучая, какая-то попалась. Так я все равно них ни хрена не понял. Я нашел эту комнату охране охранников, но а как мне с ней взаимодействовать? Тоже какую-то карту сделал. Я взял карту, в смысле? Смотри как лагает, жестко Я не знаю из-за чего это. Найти комнату охраны при вызовом... А это не она что ли? Так, нам надо вниз идти, потому что мы неправильно пошли. Получается, Охрана комната на первом этаже. А где? О, роботы ездят. Ага. Не-не-не, едь ко мне. Так, я понял. Тут надо пробежать. Успеть. Угу. Сваливаем. А вот сохранялка, кстати, про которую я говорил. Окей, ну хорошо, допустим. Ага, давай. Угу. Зарядка. Ну там он вроде заряженный, его не использовал почти практически. Ну на всякий случай. Понадобится. А, должен предупредить, я не смогу добраться до тебя. Как всегда. Или если в том месте отсутствует сигнал радиолокации, ты можешь обновить свою миникарту в комнате охраны. Береги себе. Ну, хотя бы про охрану не забыл. Береги меня. Ну, спасибо. Икон... Иконки бы еще выдал, блин. он тут все, блин, открыто. Все, везде скворчит, Все, ну капец. Я могу легко только подохнуть, блин. Там 220 вольт. Шмальнет и все. сжарюсь. Или пауки сожрут, блин. Вот у него анара А, а, анара а вот и он, кстати. Только спром, вспомнили про пауков, бляха. Ну я же пошутил, я не хотел про пауков говорить. Что, мне жопа? Да иди ты в жопу! Там прыгнуть надо было, я не успел. Бляха, опять ты... Угу, конечно, иди в жопу. Иди в жопу Мразота такая ты Я сказал, отстань от меня Все, я скатился Скатился, в прямом смысле, реально Блин Но он меня, надеюсь, не догонит Что, не догонит? Бля, а что так лагает? Отстань Что происходит? прятаться мне сохраниться надо какой прятаться я не в прятки собираюсь сейчас играть а сохраняться потому что второй раз я так не пройду удачно наверное так туалет что-то есть но ну, я вроде не хочу пока так тут что есть тут это есть Если что, идите нахрен все. Чика! Вот говно. Она меня тут нашла. И чё? Она сейчас за мной побежит. Да, помочь, конечно. Кому-то обманываешь. Уходим. Уходим, уходим. Где я? Что? Почему так-то все происходит? Где я? Я тоже не понимаю, почему я здесь делаю вообще. Как я здесь оказался-то вообще? Что за бред? Я вообще должен был здесь быть. Куда я попал-то? Да что за баги? Я же должен был вообще внизу быть. Что за хрень? Подожди, а где я? В натуре, где я? Я не понимаю, что за... с игрой произошло. Я же где должен был быть? Как я сюда телепортнулся, в смысле? По смысле? Я не понимаю, что происходит. Везде нужен второй уровень. А как я здесь оказался? Я без понятия. Я должен был там, внутри быть. Вот тут. Падла, я меня перекинула в другую сторону. Все, гг, я не смогу больше ничего сделать. С этим. Так, ладно, давайте попытка номер два. В прошлый раз что-то багнулось, выкинуло куда-то нафиг. О. Ага. Давай, иди ко мне. Security. Твоя семья. Да нет, у меня семьи, ты дура что ли. Я вообще бро бездомный. Сваливаем. Срочно. О, бляха, иди в жопу. Ослеплю нахрен, как этого офицера. Нет у меня, уйди отсюда. Ло. Ой, бляха, какая она вообще... Надоедливая, если честно. Бродит вечно, бесконечно. А что это? Давай получи. О, спасибо, охранник. Какой добрый охранник. А дай визитку мне. О, спасибо Грегори Что такое? Все нормально, что ты Что? Чика нашла меня Да, кстати Какая досада Но у меня есть хорошие новости Похоже, с помощью этой консоли можно воспользоваться системой онлайн-доставки пиццы Фазбер А, все-таки пиццу будем доставлять, да? Что, so, как это мой принятие? Чика обожает пиццу А, давай Давай пиццу доставим отвлекем ее хотя бы чем-то а, добро пожаловать в систему быстрая доставка пига пицца поздравляем мы выиграли бесплатное премиум улучшение можем а, могут взаимно сады заполнить сборы давайте начнем давайте теперь управляйте одним из наших колесов от ботов пицца юла люди левой части экрана чтобы приготовить великолепную вкусную пиццу а да и делать да положи пиццу добавь соус Компьютер на пиццу, а, если бы Что? Как компьютер на пиццу Её есть нельзя. А, хотите прийти? Не хочу. Пора сыр. А куда это? Да не, че рано. Погоди, а где, а где сыр? Да идите, Чика, отсюда. Я пиццу готовлю. Мешает вечно. Где сыр? В смысле, алло? Время стекает, где сыр? Так сыр какой мясо. Ничего ну, будет сыр. Not... Почему? Yeah, so... so... so... started... Все, мы просрали. Можно переигрывать. Так ходи, где... да все просрали. Я не, не разбираюсь в этих пиццах. Ну, в смысле, у нас время полов... меньше половины уже. Какая пицца уже будет? Не прячься, конечно, легко и говорить. А у меня уже а у, а у ребенка вообще-то психическая травма на всю жизнь. И, возможно, даже у меня. Так, где пить? Где сыр? Не мясо? А что, сыр? Не мясо. Сардельки. <плёк> так где сыр? Сраный, в смысле. Вот сыр понятно можно ливать да открывай уже двери эти страны я уже не успею я даже ее положить не успею хана пицца так не делается да откуда он знает он ее никогда и не делал куда он знает как она делается тогда добавляй уже будет дай, дай пиццу ну а чё, пицца в принципе для вегетарианцев нормальная Ага, добавим, конечно. Только уже в следующий раз. Блин, ну как можно так было с пиццей затупить сыром? Ну серьезно, ну почему ты такой придурок, а? Давай быстрее, сейчас она выбивать двери и начнет. Мы не успеем пиццу эту сраную изготовить. Она же будет жариться, париться еще два часа. Ещё быстрее, погнали. Спидран по пицце. Погнали. Добавляем соус. Быстрее, добавляй. Машина... Это кровище, но ну, ничего будет с кровищем, нормально. Отравим, в принципе, ее. Еще лучше будет, сломается полностью. Давай, добавляй сырочек. Дружбу. Давай, давай, быстрее, на колошмать. Все, теперь мясо. Давай, добавляй уже. Будет пицца для Чики. Для Чики-бомбони. Вот смотри, меня у... управляемся, смотри, как быстро нормально теперь пора добавить наполовину мясо а, где... а я же добавлял вот вроде она да не потерялся я пиццу готовлю Ну по он слишком до хрена мясо а но ну это не мясо это сосиски точно время печь духовка идеально подошла бы действительно все давай испекаем у нас половина времени уже меньше даже. Быстрее, ложи ее. Все, давай. Относи уже Чики. Она поест и успокоится и добра станет. Берем. Теперь мы... Что... Чудесно, что вы б... безопасно все время Доставка наша... Да, не хватит мне времени, считает. Э -э позволяет до... домой... А, домой? Сборы. Да пускай будут уже. Насрать. Ой-ой-ой. Пиццу жри. Pizza. Она меня сожрала. Been... Пицца доставлена. Найти управление погруженной площадкой. Так сохраниться надо. В смысле, пиццу. Пицца это очень хорошо, но я переделывать ее не буду. Да, сохраняемся быстрее, пока она в тайм-ауте, можно так сказать. Она жрет ее тут, наверное, да? А где она жрет ее пиццу? Погружечная станция, она где-то вот здесь. Ну там мы забагались на ней прямо. Где эта чика жрет ее? А сколько она будет ее жрать, мне интересно еще. Не бесконечно же. Ладно, погнали. Будем рисковать. Мы рисковые пацаны, так-то давайте пошли. А какой уже третий? В смысле, второй же был. Так она тут. А ч ⁇ же она тут живет? Э. Иди в жопу. В смысле? Да ящик. Там мне нужно. Ага, третий нужен. Что-то тут не так. Конечно, что-то тут не так. Как я тебе возвращу, она там уже меня сожрет Ага, легко сказать. Вернись ко мне, бляха. Это нереально. Нет, иди в жопу! Какой персонал! Я, я, я к Фредди иду! Так, надо ее отвлечь быстренько, потому что она очень шустрая. Все, сваливаем. Да пускай Ой, блин, уже... Все, я уже вот пролошарился. Он только что пролошарился, абсолютно. Она уже за мной идет, смотри, ну все, это невозможно. Она сейчас за мной придет, это нечестно. Это будет бесконечно. Я не понимаю, как ее отвлечь. Ну даже невозможно. А типа она уже помогает? А я, подожди, в смысле, Грегори? Ну с охранникой договариваются. Охранник, так это невозможно. Почему она сюда пришла? Это же неправильно, в смысле? Куда она идет? Не потерялся, меня нету. Уйди отсюда, а ты потеряйся отсюда. Это неправильно, ну, в смысле? Какой уровень доступа? В смысле, мне надо спрятаться. Тут мусорка. Все, я спрятался. Я спрятался. Иди, мать отсюда. Так где она? сваливаем она туда пошла она нормальная вообще закрыта куда мне идти Тоже третий уровень нужен. Нафиггеть. Куда-то издеваются, что ли? Все, отлек я ее. Все нормально. Спрятайте. Блин, сложная игра, очень сложная Допустим, я ее отлег Куда мне идти-то теперь? Мне налево и сюда теперь, да? Кто это орет? Это Чика? Топая тут Так мне это вообще все не нравится Та уйди А куда, кстати, мне надо идти, налево или направо? Но я на... здесь нахожусь, не сюда надо привернуть Побежали Главное, чтобы она меня не заметила Нет, никто меня не ищет, отстань Так, а ну-ка Аккуратно Блин, эти уборщики Уйдите Все, я ухожу Нет у меня <laughs> Иди в жопу Это не я был, это какой-то другой чел Блин, а как же через них пройти-то Вообще их дофига Фонарики бегают, блин Ну я сюда зашел, да? А где я? Я вот тут сижу. Этот дебил светит мне. Мне куда надо вообще? Я вообще без понятия. Куда мне прийти надо? Ну то вообще бред. Чика еще что-то там. Ну вот я сижу. У меня башка видно вон ну как я должен прийти вот туда наверное или куда я? Вот туда? В ту дверь? Серьезно, это же невозможно вот так вот пройти. Вот сюда, вот прям в ту дверь. Там еще охранники. Ой, бляха. Уйдите. Мне вот туда надо. Ой-ой-ой. Отойдите. О, еще охрана сработала. Офигеть. Это трэш. Мне туда уже не получится попасть. Значит, планы меняются. Кардинально. Мне, походу, туда надо. Ну тут все закрыто, и тут решетка. Капец. Еще Чика вечно ходит, бродит. Так, не сюда. Опа-на! Босс с картами, возьми карту. Да иди ты в жопу, очкарик! Не надо мне твоей карты. Не понял. Что за баба? Я просрал? Меня поймали? Все-таки. Все, я проиграл, походу. Блин. Надо было в другую сторону идти, наверное. А, нет! Где это я? Ты только посмотри на это. Они не прогрузились даже. Фредди, Фредди, ты слышишь? Я в ловушке. Наверняка ты думаешь, что ты очень хитер, Григорий. Да, я знаю, как тебя зовут. Я люблю по полной. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь в бюро находок, пока за тобой не приедут родители полиции. полиция. Классно. Круто! Сбежать? Ты чё, угораешь? Это же невозможно. Как ты планируешь сбежать -то вообще? Ты все закрыл... А, отверка. Ну ладно, отверка у мне поможет, допустим. Капздец. Серьезно. А сохранялка есть? Или тут автоматически она сохраняется? Ну, конечно, нет. А что мне так штырит? За что? Ш... Почему? Это из-за чего? Он что, замкнутых помещений боится или что? Ёпта. Кролик, иди в жопу. В смысле, окончено? Надо было по времени сбежать, что ли? Вы чё, угораете? Охренеть, это же невозможно. По времени сбежать отсюда, вы чё? Я думал, это так и надо. Я даже расслабился как-то. Ну, кролик идет, типа, и чё? Охренеть. Это по времени все, они какой-то газ еще залили. Офигеть. Так это же невозможно, вы чё, угорайте? Это же невозможно. Как я должен забежать отсюда с отверткой? Тут да, ломом выбивать все. Хотя, в принципе. Да какой охранник, в смысле, вы чё, угораете? Давай открути ее. Все. Ну, да не, нет времени уже. Кролик сожрет меня. Так. Я не понял. Алло. You yet? Пошли вы в жопу все. Почему он быстрее меня прибежал? Кролик, ты охренел. Так, я не понял вообще, <laughs> почему. Но он же моет наклониться, мне интересно. Похоже, да. Это мне очень шустрым надо быть. Просто Очень. Взять отверку, открутить все И сбежать еще Это читерство какое Это читером надо быть, реально Два часа ночи только Офигеть, а тут надо до 6 утра или до 7 Я не помню точно уже До 6 вроде было раньше Открываем Открываем быстрее Пока кролик не пришел Не испортил все мне Иди в жопу Все? Я справился. Так, ну мы идем начало, короче, очень. Мы же первые серии что начали это все делать. Капздец. Да. Не, давайте другую. Новая ячейка. На всякий случай. А если неправильно что-то делать начал. Ой, блин! Так, это что за камера? Какой-то пацан стоит. И кролик бешеный. Пацан какой-то реально стоял. Видели? Где? Он... Он тут был. Подожди. Вон пацан стоит. А, это я! Серьезно? я думаю, что за пацан стоит. Это я! Ё-моё. Мне надо как-то внутрь пробраться. Вот это реально нач... началось самое сложное, блин. Кролик ещё страшный. Вообще, вот это реально страшно. Вот это настоящий хоррор пошел Не то, что до этого было. Так, для детей чисто. Вот это реально страшно вот с этим кроликом. С красными глазами. Это типа... Ну погоди, кто смотрел, тот поймет что это за кролик. Это он за... Это он мне? Инсайн? Иди в жопу. Ложная тревога какая-то. еще что? И подарок. Фу, очень хорошо. Но чем она поможет мне? Он сюда идет? Иди в жопу, кролик. Пожалуйста, иди в жопу. Я тебя не хочу видеть больше. Отстань от меня! Я хочу сохраниться, у меня какая-то наклейка есть. В смысле? Да ты меня пугаешь, реально! Я больше, чем чикую уже кролик этого боюсь. И он еще меня гипнотизирует. Когда я подхожу, когда он ко мне подходит, он где-то там походу, вот здесь. Он ко мне подошел и у меня хреново стало, реально. Вот. Блин, это очень сложно. А, кстати, я призовой уголок так и нашел. Добраться до Атриума? А где он находится-то? Какой Атриум? Что за тревога, кстати? сейчас уже безопасности. Сегодня вечером заходил местный полицейский и сказал, поступил на вызов от кого-то. Пиццаплекса? Это никак не может быть, кроме меня здесь никого нет. Я никому не звонила. Ой, не имеешь права, Я... не имеешь права. Вот падла. Я письмо читал. Так да, ролик ты охренел? Я письмо читал, там какая-то там ложная тревога какая-то была в смысле. Это очень важно, серьезно. Ты че? Так, да, кролик, ты меня заманал. Мы что, кролика на следующую серию оставим или что? Я не успею просто серьезно это все сделать. Мы попытаемся, конечно, сейчас, но это очень будет долго. Очень даже. А что у меня с... с фонариком встало? А че, он уже вот так вот держит его? Э. Алло. Нормально вот так вот держит. сейчас ослепит себя, блин, дебил. Ф ребята, погнали на второй этаж. Потому что мне это все не нравится вообще. Главное, чтобы кролик не, не... А он, он бегает. Счастливый, бляха. Обосраться можно. Такого кролика. Он меня не заметил. Все. Кралятина. О, а что с Фредди происходит? А это крольчиха? Если ты получишь сообщение, проходи. В... А, это он на заранее что ли? И придет несколько коробок. Ты мог перебраться через рельсы. Это блокирует мой сигнал. Ну ч про радиацию пош... попал или ч? Чего так штырит? Или у нее походу зарядка закончилась? Я уже иду. Я уже пришел. Бля, хочу лагать начал. У меня тоже сейчас связь пропадет. Что-то мне это вообще все не нравится, реально. Капец. Штырить не по-детски его. Мы еще едем? Приехали. Все, открывай двери. С какой стороны? С левой, правой? А, с левой, да. Как всегда. Угу. А где сохранение? Не понял. Что за прикол? Где сохранение? В смысле все закрыто? Ящик какой-то мелкий вообще. Коляски одни. Еще кролик задал Подожди в смысле? Он поймал меня. Падла. Ой, блин, ну меня по сути не должен был ловить. Ну как? Ну сейчас 10 уже, да? Хрен с ним уже. Какой-нибудь сохраняй уже и все. А, мне пробить решетку надо? Да нет, вроде нет. Хотя я неплохая. А кролик не появится, надеюсь, сейчас? Страшно вообще. Лабиринты опять. Я ненавижу лабиринты вообще. Подарок. Это сумка какая-то. Мне уже везде подарки веречатся. Серьезно, такой огромной сумки вот этот листик, Вы что, угораете, что ли? Даже не бред. Мы прочитаем его сейчас быстренько. Пока никто не пришел к нам в гости. Ну давай. Чё там? Это происходит снова? Жалоба клиента. Зачем вы снова закрылись? Все отлично помнят, что случилось с теми детьми. А, все-таки что-то было уже, да? Все-таки кролик их уже давно. Или корольщиха, неважно, в принципе. Давно их кошмарило, да? Ну вот я тоже не обошелся. Блин. Вот куда мне теперь идти, а? Записка у нас есть, может быть в следующей серии. А мой на второй этаж. Да? Попробуем давай. Не, нельзя, по-моему. Надо туда как-то пробраться, вот туда. Вот в этот центр. А вот каким образом, это уже вопрос. По сути нам как-то туда надо пройти. Вот сюда, вот сюда как-то обойти, не знаю, может быть что-то снести надо. Может быть есть какая-то решетка тайна, я не видел ее. А. Ой, блин. Решетка, конечно. Все открывается само по себе. Ну ладно. Понял. Что то сейчас было. Поехал. Нормально. Что то тут посмотрел, уехал. Ладно. Едь. У меня не, пор... не получилось немножко. А... Опа-на, это чё... О, Фредди. Найти Фредди. Вот он валяется. Что-то он отравился, походу. Надо его спасать, срочно. Мы Фредди теряем сейчас. Фредди, Что с тобой произошло? Фредди. Ты отравился? Бляха, его штырит. So Что произошло? Пропустил зарядку. Waited waited Нахрена? Надо было заряжаться. Ну ты придурочный. Испачкался еще. Ой, его, oh, oh, блин, кошмарит. Кобздец, Фредди. Есть Опа, Ладно, сохраняются. На лифте после какого-то концерта. Это единственный способ было попасть. Окей. Ладно, я не буду. Лифт, Попытаюсь там билет за кулисы. О. Но ну, это точно уже надо, на следующей серии. Бедный Фредди. Капец. Ну так вот и закончим. Good вот так вот примерно. Перехожу в режим отдыха. Окей, okay, на Чили, okay. Фредди. может быть, Фредди вот так вот на превьюшку пойдет. Типа, Фредди на Чили. <laughs> Фредди на отдыхе. Ну так вот, в принципе, завершим. Если вам видео понравилось, заставьте да лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. А, также делитесь видео с друзьями или знакомыми, а, все ссылки есть в описании под видео, заходите, спонсируйте, репостите. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях и всем пока-пока.